Привет всем, меня зовут Данил, вы на канале из Аблатова. сегодня я расскажу о таком приложении, как Сберфуд. Это приложение разработал Сбербанк, заходим в приложение, сразу нас перебрасывает в ленту, но не сразу, вам надо будет сначала авторизоваться, авторизоваться очень легко. Выбиваешь номер, свой номер телефона, тебе отправляется код, ты выбиваешь его и ты авторизован. Ээээ это предложение дано для получения скидок в разных фудсетях ресторанах, как мы говорим. Заходим в любой ресторан, пусть это будет. Black Today. Так, где доступна акция? И нам выбрасывает в Google карты сейчас по геолокации определяются те самые рестораны, где доступна акция. Вот мы видим 5 ресторанов, где доступна акция. Если мы зайдем в любой ресторан, в Beer Food, то мы можем увидеть где какая акция доступна. Если мы зайдем в любой опять же ресторан где доступна акция? Доступна акция. Так. Subway нам не дает. Опять же заходим в Потому что да, я тут уже был, этот ролик занимается уже не первый раз. Ну да, накосячь Как всегда. Вот мы зашли в ресторан, нажимаем в сердечко. И должен, должен этот ресторан высветиться в отдельном окне. В избранном. Вот эти два ресторана. Я, как уже говорил, я это видео не первый раз снимаю. Так. Заходим в профиль. Здесь можно также заказать. Ну да, заказать фуд-приложение. Логично. Тут можно также заказать любой... Я буду да, оплатить также банковской картой, но у меня она не привязана к банковской карте. Также можно забронировать заказ на дом. Это приложение работает уже с таким э, доставчиком как Delivery Club. И да, уже было про Delivery Club уже два ролика. Можно посмотреть, я оставлю ссылку в описании и в подсказках. Если мы включим геолокацию, то у нас э, откроются те рестораны, которые работают в близи нашего дома. Спасибо за просмотр, если информация была вам полезная и нужная, поставь тогда лайк, подпишись на канал, напиши любой комментарий, я абсолютно на все отвечаю. Всем удачи и всем пока!